Ты is... name да, там что с девушкой. Куда не нашел? нашел? нашел? Ну, у меня съел. несколько вариантов на самом деле хороших. Ты ну, пока там думаешь, так или так общаешься, притираешься? Ну да, да, я пока думаю, кого выбрать на самом деле. Ну, Телочки прям там гуляют. Новые какие-то? Ну да. Так, нас тоже познакомился на этой сайте? Да, там по-разному там. С кем-то, короче, познакомился в реале. Мы с ней раньше общались. Вот. Ей 37, но она прям охуенно выглядит. Знаешь, как будто ей там лет 29. А хуй, ты ещё моложе, блядь. Ты... Но, а, а ты... я говорю, она охуенно выглядит. И она по общению вообще пиздатая. А. Мне очень нравится Здесь с ней есть? общаться. Ну, там 16 лет, что ли, ребенку уже. Ебать. Такой же Warface, блядь, да? Mm -hmm. Вместе Warface будет ебажей, да? Вот, потом... Тёлка есть пиздата, ей 29. Она прям охуенная. По общению она похуже. Но... Она такая, типа, симпотная. Да, та тоже симпотная, но это прям... еще симпотнее она прям такая... Вообще заебись такая красоточка. 29, да? Да-да-да, она без детей, короче, у нее своя однушка, вот, там, замужем не была, короче... Работает. А, сейчас... Что, у, тебя, у тебя вылетело? Нет, у меня все нормально. Она сейчас не работает, она, короче, ищет новую работу, она недавно уволилась. Граната! Работала, Работала зам, кого там зам руководителя там в какой-то строительной фирме. Как там. не зайду, 4 Слушай, человека у Меня нужно Стран... За прикол. Танк ты ну, А, тебя за Афк выкинуло. Я. Ну, я... Мышка не шевелил. Не, вы только начали, я запускался еще. Ну да, там? но ты мышкой не шевелил во время загрузки, тебя выкинуло. и реально? Да. За АФК тебя Ебать. Да, за красным 5. и за сломанным трактором. До сих пор Снайпер за красным Снайпер за красную машиной. Вроде очевидная хуйня, которую нужно пофиксить, правильно? А снайпер за трактором сломанным. Это то же самое с чатом, помнишь? Раньше чат постоянно баговался, там миллион багов было с чатом. Они Я и тему на форуме создавал, и все блядь. И ни одного бага не фиксили, блядь, с чатом. Потом просто новый интерфейс ввели, и опять баги чата, блядь, пошли. Умница. Последний аккаунт. Мы уничтожили отряд Размен. врага. Победа за нами. А я же не в игру говорил. Защитите Ты рано. Стратегические объекты. Да хуй знаешь. Раунд Ты начался. все. Да. Пока бомбить не начну. Оставайся. Погоди, отойду на минут 20 пока. Давай. Сейчас зайду, потом как раз звонит. Побереги! Наш отряд уничтожен. Миссия провалится. Как он не в тему вылез, блядь? Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Короче, у нас черик пятый, который с нами в патье был. Его забанило за АФК, потому что он мышкой не двигал во время загрузки. А что он делал? Своего двигал. его дергал? Ой-ой-ой, а ч не сказали, -мо? Радис, ты же умер, сказал бы, что ты. Он просто дергал в это время, и мне некуда было. Бомба установлена. петушные опросы стоит установите бомбу раунд начался бомба взята давайте двойку толпой взлетим и просто граната. держать будем да, граната пошла граната дерево надо взорвать Осторожно. уже ждут Первый этаж фиксу. Отлично, первый этаж. И подкат. Кидаю гранату! Бомба потеряли. Да блин, а этот дым откуда убил? Скотинец. Он в пиксели, возможно, Заходит к вам. Еще, еще, еще тут же. Вот. Команда противника Ай, хоро! Молодец! Установите бомбу возле одного. Да, из я объекта. такой. Раунд начался. Сейчас может 30 минут у ваш чувак передергивается здесь. Как ему А он уже он уже в игру никак не припадет. Ну туда, я говорю, 30 минут бану. Граната! Граната! Осторожно! Граната! Граната пошла! Хорош, лава, лавина! Первый этаж, первый этаж, медик! Спина спина, спина, спина, спина, за бочкой ХАЕ кидает на мой труп. Ах, тварь, на дереве, а, всё, Надеюсь, мои мены не заметят. Тварь. Эх, ща бы четверной сюрприз. Да, вообще шикарно. бля. я раз видел, короче, играли, играли. По-моему, были глупы, мы вроде вели на одну очку. Короче, нас всех убили. Избегают в плен, из там мина кратинка. и трое взрываются, мы выиграем. Раунд начался. Бомба взята. Это вообще угар был. Я граната! так мега гренадеры на D17 делал. Заходил граната! просто, кидал на один. И в первых сразу. Граната! Раза два так получалось. Граната! Вообще в шоке был. Я тут тоже недавно на дшке играл, мы прокидывали единичку Тоже мега гренадера Осторожно, граната! Первый этаж, медик сигур, скотина. Бомба потеряна. Да, блин, заклюбивай, снайпер. Росла. С воды, снайпер с воды. Граната. Отхильтесь, отхильтесь нормально, у них меда нету. Осторожно, граната! Вот в троян залетайте и, смаки, и В спину смотрите сейчас как зайдет. А, нет, его в спине. Первый этаж фиксил, а вроде. Ладите! О, хорош. Дерево это но и стал раз. П else Вражеский отряд деньги и инженер 1950 жаль, что вашего пятого нет Сейчас давно уже. уже resolkom чources сложнее играть. Конечно. он и chrome mono в апio один. Тропи, вошелись, вошелись, тропи, тропи, тракторы тропи. И нервы, и нервы, иди помоги тройку. Ой, тут двое, тут двое еще, наки. Враг уничтожил всех а, наших твари. бойцов. Раунд проигран. Количеством задушили. Защитите стратегические объекты. Гоу, минивен взорвем. минивэн венно. 4 хе правой кнопкой. От тройных вещей. Ясно. Граната! Граната пошла! Зарвал! А -а -а! О, есть хорош! А -а -а! Добить! Все бойцы противника Отлично. убиты, мы победили! Защитите стратегические объекты! Еще раз так? Не, не, не. Раунд! Не получится, билдь. да? Вряд ли. Мостык. На двойку похоже двойку. Тишину дайте, это два, да. Минус <Стург> 70 инженер. Можно рисать под дым на короткой. Я сильно в долгу. Граната пошла! Граната! Ох, твари, двое здесь, двое. Прям рядом стоят. Взорвал. Че взорв... тут же? Только аккуратно. Где-то он вдумывается, А, вот это спортивное. За дымом, Мы выиграли раунд. Вражеский Отлично. отряд разбился. Надо еще взять. Взорвите один из объектов противника. Нам повезло, Двойку что у них надавите. чувак 1... 410 Раунд начался. А у нас два чувака 410 играет. Ааа, нихера даже не Жесть. ладно, хоть медики рейсуют. Молодцы. Вон, вообще на тысячу восемьдесят три нарезала. Граната пошла! Ходите! Где-то близко. -то. Подкат есть. На перемке, в пункту. Граната. Первый этаж есть. Тишину дайте. Я столкнулся ебальником Мы с раунд. Не попал С ней точно Так, надо единицу Установили. Давайте тройку зарашим Они упорные такие даю, За плантом, подождите Самоке нужны пошла. Вода граната. Надо рисать резать я буду пры... Блять, там авик на мосту стоял Бомба а. а, еще не взорвалась нормально. Блин. Давай минус 2 сделай, будешь вообще умница. А еще лучше будет. Вот меня ресни, меня, постричь постричь! меня Я ору, я uh -huh. Я истекаю кровью, помогите! А, фу. А ты меня резни. А все, нет. Сейчас, сейчас, сейчас. А, нет. О, а и там. Да, Осторожно, граната. У меня а смока нету, буду резать просто так. Давай, давай. А... Блять, голову бей, за рандом. Минивэн. Я думал, убью его пока он спустом. Смог есть? О, бери пушку, бери пушку. Вон, АК-12. Где ты? Что там, 15? Ховатает. Да с... Там что, потом не было? Побереги! У, у тебя дым был? Бомба Золотой хат лежит, кстати, под тапой. Спина, с воды, с воды. Ребят, Он стой, отошел, стой. отошел, не надо. Не лезь. Нервушка, ставь, пожалуйста. Ой, хорошо. Бомба установлена. Все, сидим. Затекайся. Можешь сесть за ящик там в такой уголочек? Который около подката. Чтобы он если он подкат. с воды... А, ясно. Да, он с сена зашел. Он на окушке. Спасибо. Не, нервы убегай. Просто кружись вокруг этого. Плент. На время давай сыграем. Разводи его, разводи скачать <смех> ай молодец okay, okay. не молодцы ребят защитите стратегические объекты раунд начался с воды заходит двойки нету это один 0 да да, это один с, вод... э, с воды я сказал, а один заходит. Ты сказал с воды. А, сори. Как, как как было Победит. на самом деле, не знаю. Ты хотел сказать саки? Да да да. На хотел крыше саки, на крыше додик со снапы. Радист, может ты класс Победит! сменишь? А тебя толком какого? Не и не убиваешь. Есть что нервы? Бомба Ты не реснишь. А, а, а -а -а. Я говорил, а -а -а. Ты не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не бы Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я Дерево, дерево. Лесайте. А, лес Закрой. лес, лес, короткую, это... закройте, короткую Забрал короткий. С тобой все будет в Спасибо, дружище. Лесить будет коротко Забрал медика, ушел. Еще забрал. Два Дай брони. Нужны бронепластины! из себя. Граната пошла! Бомба взята! Граната! Граната! Надо уходить на один. Свалим. да Давай свалим через тройку. Там мотор. два авика в лупу стоят. Уходи, радио. Просто залетаем через тройку. Первый этаж. Да, первый этаж. Сразу ставлю. Смотрит, перетяг, походу. По Надо воде дать? идет. По воде рашит вроде. Ну, вы воду держите, там же кто-то есть. На масту, на мосту, мосту подката. Фулловый вообще в соплю. На сине стоит, вообще прям в сопельку. не смог убить, а? На сене, да? как он тоху, а? Не пикайся не Да, играем закрыто. Тупо на время играть. Но. Выпустил, выпустил. Да. Не Давайте надо пикать сходим. вообще, блять, просто живи. Пушит справа. Ух. Не успел, не успел, не успел на шестой взял. Отлично. Но он да жесткий. Бля, я сейчас тупанул, на самом деле, я. Надо Давай было погрессивнее сыграть, просто встретить его там. То... Защитите я слишком долго посидел за еще, и он просто вышел, ебанул меня. Раунд на халяву начался. пока я стоял на месте. Граната пошла! Меня откидывает что-то. Я слышно? Какая же фигня, меня тоже откидывает. Может, вот снова подрубили. Бывает, тогда тоже такая же тема была. Вот, снова откидываю. Спасибо, кто-то баг, багает. АК заходит. Меня вообще жестко подкидывать, я не знаю, что делать. А, да, кто-то багает, походу. Осторожно, граната, граната. Они ушли, они ушли. Надо пересяг делать, они сейчас наверное, на двойку. Идут. А, есть, есть АК. а! Есть хаен кинуть? А если они багуют, у них тоже, да, вот так дергается? Я не знаю, может только у нас. Граната! Хорош. Двое на тракторе. Один за ящиком, один за трактором вступаем. Аккуратненько, ресы. Аккуратненько. Я вылечу угу. тебя, я тебе брони. Урани у кого нет. Хаешка есть на Акукиной? Там ссылки остались. У меня есть хаешка. Ака, ака. Хаешку кинул, но штурмовик убил. Убежал штурмовик на тройку, на тройку. что он у тебя был. У нас, по-моему, преимущество даже, что нас откидывают. <свистит> Поформлили. Не, я не могу тут. Ну, а ты какой. не резишь? Я не могу тебя об то резать из видать. Ой, хорош, ой, ой, ой, спасибо ой. за игра, ребят. Пожалуйста. Неплохая такая каташка. Ну да, я даже вот в чате сейчас написал, багали. И то с этими, с глюками этими.